Добро пожаловать на нумизматический канал Койнас, сегодня, друзья, у меня очень редкие, дорогие монеты, ошибка при чекане, написание буквы Д. эти монеты у меня из моей коллекции, у меня три таких монеты есть, сейчас я вам справа показываю цену на эту монету на eBay продают ее за 200 долларов, как вы видите, друзья, у многих из вас может оказаться такая монета, поэтому просмотрите свои монеты, сейчас я вам покажу, друзья, точное отличие, как отличается, видите, вот это 80 -го года, написание D, и посмотрите сейчас 79 -го года, вот эти три монеты, написание D, это ошибка при чекании, друзья, эти монеты стоят дорого, как вы видели, я показал на eBay, на eBay выставили ее за 200 долларов, я просматриваю информацию о монетах, за сколько продаются, какие монеты, сколько стоят, и на моем виде более 600, на моем канале более 600 видео монет всего мира, и любой, кто собирает монеты, может подписаться на мой канал, перейти на мой канал YouTube, посмотреть видео, найти свою монету, ту монету, которую у вас есть. В комментах под видео есть информация. Многие люди, мы уже прошли 70 тысяч подписчиков. Это очень большое сообщество. Друзья, итак, для гостей нашего канала я повторю. Под этим видео есть ссылка на мой веб-сайт CoinAs, на котором вы можете зарегистрироваться и бесплатно выставить свои монеты на продажу. В конце месяца, после 25 числа, открывается мобильное приложение CoinAs. Осталось очень мало, мои подписчики знают, так что вы тоже, друзья, гости канала, подпишитесь, будьте, будьте в курсе на этом мобильном приложении вы будете иметь возможность продавать свои монеты онлайн, независимо от страны проживания. Итак, друзья, всем большое спасибо за внимание, так что ищите в своих монетах такие монеты, до свидания.